Привет! Ну что, настал день, когда Телеграм будут блокировать. Но ничего страшного, Дуров все предусмотрел. На данный момент существует несколько способов обхода блокировки. И в этом видео я расскажу про два из них. Первый способ с помощью ввода данных прокси. Для этого заходим в настройки Телеграма, нажимаем на шестеренку. Далее выбираем конфиденциальность и нажимаем «Использовать прокси». Выбираем «Сокс 5». И вводим данные сервера и порта. Где взять данную информацию? Я приложу вам несколько ссылок, откуда взять данные сервера и порта. Просто вводите их, сохраняйтесь и готово. С телефона практически то же самое, только выбираете вместо конфиденциальность ссылку, данные и диск. Далее в самом конце вы увидите прокси и выбираете также SOX5. Это первый способ. Второй способ, еще более простой. Вы переходите на сайт tgproxy.me, нажимаете «Установить прокси в Telegram», открываете приложение, «Ок». Хотите включить этот прокси, он автоматически запросит подтверждение и нажимаете «Ок». Теперь данные ввелись в данные окта, как видите автоматически. То же самое делается с телефона. Открываете данную ссылку, подтверждаете, готово. Все ссылки я приложу в описании, надеюсь, видео было вам полезно. Не забудь подписаться на мой телеграм-канал о веб-дизайне и фрилансе. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. И также подписывайтесь на блог ВКонтакте. С вами Беломир Исламов, пока.